Уеду в Гамарово, Прыгдеть от выше глаза на да полискую глубину, И на море буду разом, нароблем и водолазом, За себя найду худшие, Если сейчас нам затоплют. За на юг, и, и у вас на если только захотите, будет личный подарок Oh